Добрый день. Всем собравшимся. Потихонечку начнем знакомиться и потихонечку начнем наш вебинар. Да, всем здравствуйте. Я так понимаю, что ну, сейчас еще какое-то количество людей, возможно, будут еще подключаться, поэтому... Скажите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, все ли хорошо. Так, ну все отлично. Это здорово. Связь начну с вами наважно. Мы с вами начинаем. Вебинар называется он «С чего начать бизнес по заточке?». Конечно же, многие люди, они, начиная какой-либо из видов бизнесов, всегда у них перед ними появляются некие страхи. Страхи о том, что получится, не получится. И вот наши вебинары, сеть наших вебинаров в будущем предназначена для того, чтобы убрать этот страх. Брать страх, чтобы вы начинали это дело, несмотря ни на что. Пойдете ли вы вместе с нами этой дорогой, с нашей компанией, либо с другой, но тем не менее, наша основная цель, которая задана в России, это развивать рынок профессиональной заточки. Так, здесь у нас у некоторых нету. И звука не видео Это очень плохо так ну давайте давайте я сейчас да, перезапущусь и попробуем заново рад вас приветствовать на нашем вебинаре чего начать бизнес по на заточке? У нас, в принципе, все ли? Слышно ли меня хорошо? Видно ли меня? Да, пошло, да? Отлично. Все здорово. Итак, вернемся к тому, что, конечно, развивать профессиональную заточку в нашей, в нашей стране необходимо профессионально и начинать ее с профессионалами. Ну, начнем с того, что кратенько расскажу о себе. Зовут меня Эдуард Маркин, я являюсь сооснователем, стою у истоков зарождения компании ADEMS, ее основывал. С партнерами мы развивали этот бизнес, вот. поэтому, как никто другой, знаю об этом очень много. С 2009 -го года я этим занимаюсь. Если у вас будут какие-то вопросы по бизнесу, вы можете написать мне по электронной почте, я с удовольствием каждому отвечу. Итак, формат, формат нашего вебинара будет происходить следующим образом. У нас на вебинаре есть модераторы, это сотрудники отдела продаж, вы параллельно, если у кого-то будут вопросы, можете их задавать, они будут отвечать, также на эти вопросы отвечать буду я, если время останется, то есть мы с вами после, после вебинара, вернее, не после вебинара, а после какой-то основной части, расскажу, вы можете задавать вопросы, и мы можем перейти на ответы на ваши вопросы. Так, ну, людей у нас прибывает, это хорошо, значит, потихоньку. Ну, а мы потихоньку начнем. Итак, повторю, что наша компания существует, и этот бизнес, это направление существует с 2009 года. В 2009 году мы запустили первую версию станков, мы начали продавать, вот, и поняли с первого года, что процесс Самое, формирование самой мастерской он состоит из нескольких этапов недостаточно иметь просто станки недостаточно просто что-то кто-то кто-то вас научил или еще то есть это такой большой комплексный подход если вы хотите этим заниматься всерьез скажем и надолго за это время что мы проведем на вебинаре вы как открытый бизнес вы узнаете эту информацию, которую нигде больше, так скажем, не найдете, и это результат наших восьмилетних исследований, общений, и всего остального. Значит, что, что, что такое компания ADEMS, и почему нам можно доверять? Значит, мы с 2009 года, общаясь на различных рынках точников, то есть не рынках, а, скажем, представителями разных стран, в том числе и России, и зарубежья. Мы, мы очень много в это дело вложили усилий, переняли много опыта, а, являемся производителем а, вот этих станков, и работаем в этом направлении очень давно. А, откликаемся на все пожелания наших сточников, которые а, нам говорят о том, что хотели бы добавить а, к нашим станкам какие-либо нововведения, и мы это а, всегда добавляем, адаптируем наши станки и прислушиваемся к нашим, нашим клиентам и к нашим друзьям-заточникам. Также мы э, взаимодействуем э, с ведущими заточниками по, по всей России, по всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Вот буквально на начнем того, что на, на прошлой неделе к нам приезжала э, приезжали заточники из Франции. Мы в ближайшее время на канале YouTube, в наших социальных сетях, везде выложим информацию, интервью, информацию о нашем госте, которые высоко очень оценили качество оборудования, подход нашего, нашего оборудования к именно к опыту заточки. Данный заточник зовут его Жан-Поль Бабин. Он работает по территории... Учился он в Японии, работает он в Европе, а также в Америке. Поэтому он долго искал партнеров за рубежом, чтобы реализовать свою идею по высококлассным, высокоточным станкам для, для продажи их за рубежом и, соответственно, развития этого бизнеса. минуточку мы обладаем очень большим складом мы очень крупный у нас центр комплектации всегда в наличии все необходимое для заточников у нас есть комплекты есть различные материалы которые также вы не всегда сможете найти в магазинах и на рынках по этим Расходным материалом достаточно информации представлена на сайте, поэтому там вы можете посмотреть и задавать вопросы нашим менеджерам. Значит, мы компания, которая предлагает обучение на наших станках, на тех станках, которые мы сами выпускаем, мы работаем по принципу одного окна. Что, же, что это такое? То есть всю информацию по э, данному направлению вы можете взять в нашей компании. Это обучение, э, дальше станки, причем большой очень выбор станков, расходные материалы, техническая поддержка и э, в дальнейшем мы планируем проводить мастер-класс. Мастер Значит, э, вообще в чем э, секрет популярности этой идеи? Ну, довольно-таки все просто. Как и все, в России сейчас очень, вернее, многие секторы услуг у нас начинают расти. Наша компания организовалась на, так скажем, определенных проблемах другой компании, которая смогла выйти из кризиса в 2006-2008 годах, могла выйти только благодаря тому, что мы перепрофилировались на выпуск этой продукции и стали вкладывать деньги в рынок услуг. Значит, эта модель по заточке, она растет, бизнес по заточке, он растет, и каждый год все более-более набирает темп. Наши, ваши клиенты, которые будут приходить к вам ежедневно, они это клиенты, которые затачивают инструмент для своих мастерских, и таким образом у них очень много круглогодичных, ну, круглогодичный спрос. Дальше, не требует э, опыта в бизнесе, подходит даже новичку. Вы можете пройти обучение, и от, э, купить на станки и начать непосредственно уже заниматься этим видом бизнеса. Самая маленькая мастерская, которая, ну, самая распространенная мастерская, которая присутствует у нас в России, это ну, индивидуальные мастера, которые работают э, в одиночку, привлекают своих единомышленников, но вы можете арендовать где-то в проходном месте 6. 10, так скажем, квадратных метров и идти вперед для покорять ваш город по качеству в этом сфере услуг. А также наше, наше государство поддерживает это начинание. У нас существует в бизнес-инкубаторах, в мэриях есть возможность получения грантов. Гранты эти, они от центра, центра занятости, от 60 тысяч рублей до 400 тысяч рублей могут присутствовать. Поэтому вы можете спокойно подавать а, некий бизнес-план эти, а, так скажем, для, для поддержки своего бизнеса, получать гранты. А, в это также мы можем вам помочь. У нас есть а, б, а, виды а, бизнес-планов, которые можем вам предоставить для помощи и оформления. Этот бизнес, а, он не требует... А, очень капитал вложений. То есть э, на самом деле бизнес можно начать э, с, ну, буквально купить станок один, допустим, начать full drive и обучиться. Это порядка, ну, порядка 130-140 тысяч рублей, вы можете уже стартовать. Далее по мере приближения э, к вашему успеху вы можете уже докупать э, оборудование. Стартовые инвестиции, ну, от 200 тысяч рублей, да, это самые оптимальные инвестиции, которые вы можете инвестирую открыть нормальный мастерскую. Так как рынок развивающийся, спрос развивающийся, спрос на данные виды работы, он очень высокий. Вам не потребуется много усилий для собственной рекламы. Сарафанное радио быстро вас разнесет. Многие заточники нам это рассказывали. Но нужно делать небольшие усилия, и все будет хорошо. Сейчас очень популярны современные виды продвижения. Это YouTube-каналы, Инстаграмы ну и многие многие многие другие. Значит, с чего вообще нужно необходимо с чего необходимо начать этот бизнес? Ну вообще осмотреться вокруг, даже ввиду того, что Сейчас на этом рынке э, очень малая конкуренция, но в каких-то городах уже мастерские открылись, и, соответственно, у вас уже, возможно, в ваших городах конкуренты уже есть. Таким образом, осмотреться, кто вокруг вас, э, если там э, мастера, если парикмахерские, и есть ли спрос на это делать. Можно пройти 3, 5, 10 мастерских, просто поговорить, если у них необходимо. По нашим расчетам, одна мастерская в крупных городах может работать примерно где-то на 100 тысяч населения. Далее выставки Интершарм и многие другие в разных городах очень популяризируют у нас это направление направление парикмахерского, маникюрной индустрии. Таким образом это все развивается и спрос на это дело будет расти изо дня в день, каждый день. Ну повторюсь также в поддержку своих поисков инвестиций вы можете обратиться по месту жительства, свои государственные органы, власти, бизнес-инкубаторы, -инку, бизнес центры, центры занятости и, так скажем, получить финансовую поддержку. Наша компания работает с банком Тинькофф Банк, также можно купить, купить у нас оборудование в кредит. Что, что позволяет мастерская хорошо и уверенно идти что позволяет мастерская более уверенно идти к вашей цели и какие инструменты вы можете затачивать. На самом деле, вот то, что сейчас здесь вы, вы, вы видите, перечислено, это только, ну так скажем, часть инструмента. На самом деле его очень много. Все, что режет, все, что режет, очень много инструментов не перечислено. Поэтому вы вот можете ознакомиться, но начинать можно с этого. Самое главное это три-четыре вида инструмента. Это парикмахерские ножницы, маникюрные кусачки, далее машинки для стрижки волос ножей, их необходимо тоже затачивать, а с ростом индустрии, с, с высокой дороговизной инструмента. То есть инструмент нужно обслуживать, хорошо обслуживать, и, соответственно, за это неплохо, на этом неплохо зарабатывать. Да, вижу ваши вопросы. На вопросы будем наверное, немножко попозже отвечать. Вопрос тоже можете пока писать, чтобы мы могли их как-то компоновать в определенные блоки и, соответственно, по ним потом давать вам ответ. И пойдем дальше. Вот на данном этапе, на данном этапе вводного, так скажем, вебинара. Все ли понятно, так скажем, вы можете уже какие-то вопросы отписывать. Значит, Россия, о, вот клиенты, кто они? Россия занимает шестое место в мире на рынке в сфере красоты и здоровья. У нас, я вам так скажу, опыт владения в это Мы в этой теме давно и понимаем, что рынок профессиональной заточки в России он, он не развит. Да, уже очень много мастеров появилось. За 10 лет э, нашими клиентами и клиентами других компаний стало очень много людей. Многие люди, многие люди, они бросают это дело. Не то, что многие, даже никакой статистики нет, но некоторые люди бросают, некоторые продолжают, некоторые развиваются. Э, я думаю, что одна из причин, почему люди э, не, не продолжают э, значительное время заниматься это, это какой-то, возможно, несерьезность подхода к этому. Скажите, пожалуйста, вы э, вот эти вот в чате поставьте плюсики а те, кто э, является у нас сейчас, э, кто уже заточник. Есть такие у нас э, люди здесь на вебинаре, кто, кто заточник? Чтобы я понимал, немножко в каком направлении нам идти. Или у нас э, Тогда единичку поставьте. Все, кто вообще планирует заниматься этим делом, только -то планирует заниматься, угу. так, смотрим. Да, очень приятно, что есть заточники. Вот Алексей Храпов у нас довольно-таки давно, 4 года занимается, в основном здесь э, люди э, начинающие, начинающие виды бизнеса этого, поэтому э, для этих людей у нас есть, э, ну и для, вообще для всех участников этого вебинара у нас есть определенные для вас персональные условия, которые мы озвучим, э, очень интересные персональные условия в денежном формате, которые мы озвучим э, ближе э, к концу вебинара. Итак, ну продолжим. Продолжим. И я хочу сказать о том, что, допустим, возьмем э, рынок э, зарубежный. Мы сейчас очень много принимаем опыт зарубежных стран, э, в, том числе, э, в том числе Америки. Очень показательно для нас то, что э, у них это очень серьезно развито. У них очень много школ, ассоциаций, выставок по этой тематике. У нас в России даже нету, ну, нету даже персонализированной э, тематической выставки по этому направлению. Поэтому... Представляться как мы очень много ездили по выставкам, на Интершарм ездили, на Клинок, на, на мебельные выставки, везде представляли на наше оборудование, но мы понимаем, что тематических выставок у нас в России нет. Таким образом, продвигать свою мастерскую вы можете, участвуя в, в Интершармах, это где проводят чемпионаты по парикмахерскому искусству. Вот, поэтому рынок этот растет. Американский рынок показывает то, что до сих пор даже у них это еще очень бурно развивается, а тем более у нас это, я думаю, что только-только мы стоим у истоках этого. Поэтому, даже пройдя по мастерским, поговорив с мастерами, вы поймете, насколько низкий низкого качества идет заточка. Очень много людей портит инструмент, недостаточно обучаются. А, и таким образом к сейчас немножко... Бывает такой момент, что мастера даже побаиваются заточников, потому что были такие так называемые ходаки, которые подпортили. Это так скажем, хорошее имя заточника. У нас индустрия красоты растет, поэтому вы рынок это развивающийся, и вы можете слева открывать эту мастерскую свою в вашем городе, и она обязательно, при правильном подходе, она обязательно пойдет. Как информировать и привлекать. Ну, здесь э, однозначных каких-то э, сценариев развития данных событий нету, потому что каждый, э, каждый мастер, он продвигает себя по-разному. Кто-то с сарафаном радио, кто-то через Инстаграм, кто-то через социальные сети. Но, э, несмотря на, на все усилия, которые вы будете тратить на продвижение своей мастерской и как привлекать клиентов, это, конечно же, Первое, что я считаю нужным, это вам научиться продавать свои услуги. Продавать услуги, то есть это общение с клиентом, это потому что довольный клиент, когда уйдет от вас, он приведет вам еще несколько клиентов и будет платить вам очень, очень много и очень долго. Поэтому, конечно, ну, здесь наш это первый вебинар, поэтому здесь может быть недостаточно каких-то элементов, но мы будем расширять постоянно эту презентацию. Хотел бы здесь показать, вот, я очень много видел мастерских по, по, по России, как они открываются в мастерской. Это, знаете, бывает ну, страшно зайти, бывает очень неприятно, бывают какие-то запахи посторонние, бывают, может быть, какие рядом какие-то организации, которые сочаются. То есть клиенту, люди, ваши, ваши клиенты – это люди, которые работают в индустрии красоты. Это в основном 90% барышни, поэтому необходимо понимать это и сделать э, очень привлекательное место. Привлекательное место, куда могут люди прийти. Это и название оригинально должно быть, и вывеска. Э, обязательно необходимо вести базу клиентов, помните о каждом клиенте, спрашивать о том, что как вы заточили не заточили ну и э, лично продвигать э, себя, свою мастерскую на каких-либо э, местах э, общего скопления мастеров. Например, например э, один из методов продвижения – это участие мастера, уже когда он работает, у него есть мастерская, э, ходить по неким мастер-классам по обучению парикмахерскому искусству, договариваться со школами по обучению парикмахерскому искусству и добавлять в программу свою какую-то лекцию, там, часовую, двухчасовую, об уходе за инструментом, полезному контенту. Таким образом, вы, говоря начинающим мастерам, парикмахерам или маникюрщицам о том, что как правильно ухаживать за инструментом, вы также будете рекламировать свою мастерскую. Вот. Инстаграм, Ютуб, Твиттер, все современные наши средства продвижения, они существуют, сайт обязательно, ну и реклама какая-то платная, возможно, ну и в большей степени вам нужно быть постоянно на слуху, появляться в различных листах, и чем больше о вас будут знать, тем больше у вас будет, у вас будет клиент. Здесь представлен вот для начинающих представлен некий прайс-лист, Примерный прайс-лист, взятый с сайта одной из мастерской, по какой цене они стригут. Привлекая нехитрую математику, взяв калькулятор в руки, вы можете уже сейчас прикинуть приблизительно свой доход. Мы знаем, что в каждой мастерской у нас есть как минимум несколько мастеров, 2, 3, 5, 7, 10 мастера, парикмахерские, здесь есть парикмахеры, есть маникюры, маникюр, которые проводят таким образом, ну, 3-4, вот посчитайте, сколько у них инструментов. По, если по времени заточки, то маникюрные кусачки затачиваются где-то в среднем 1-2 месяца, раз в 2 месяца, парикмахерские ножницы, вот здесь вот, если парикмахерские ножницы хорошо заточить, и мастер будет с ними очень хорошо обращаться, то их хватит примерно ну где-то от полугода до года но как правило как правило культура обращения с инструментом у нас низкая поэтому инструмент не чистят его роняет его повреждает и таким образом они чаще становятся вашими клиентами также есть помощники которые оказывают медвежью услугу портят инструмент который скажем ходуны ходаки входит по мастерским и таким образом портит инструмент и эти э, спорчи инструменты также возможно придется восстанавливать вам. Э, параллельно заточки заточки можно осваивать не только парикмахерские маникюрные инструменты здесь э, вот сколько мы видели мастерских там дальше слайды будут я покажу э, различные инструменты и топоры можно точить и от газонокосилок и ножи ледорубов ну, много чего. На самом деле, затачиваем инструмент, если вы покажете классную, хорошую заточку, дальше клиентов у вас будет очень-очень много. А, таким образом, математика здесь простая, а, у каждого мастера по 3-4 по инструмента в обороте. А, помимо заточки инструмента, можно на чем зарабатывать? Это зарабатывать, как поднимать средний чек, можно зарабатывать на продаже инструмента. Вы можете стать дилером какой-нибудь какой компании, договариваться на поставку маникюрного парикмахерского инструмента, средств ухода, жидкости, какие-то аппараты, фены. Ну, очень много, на самом деле, там есть, вплоть до расчесок. Все это можно продавать мастерам, потому что, если мастер пришел и он затачивает, то он сидит, он ожидает. Обязательно сделайте некий шоурум, вернее, какое-то место для ожидания, красивое, удобное, чтобы человек подошел к витрине, посмотрел, что у вас есть что-то в продаже, и помимо заточки, там 200-600 рублей наставил, а еще прикупил что-то, с тобой забрал. Вот. По по расчету рентабельности, если более подробно поговорить, то вот здесь вы можете увидеть, сколько примерно примерно вы можете зарабатывать. Конечно, в разных городах, в разных местах, у всех все индивидуально, но вот здесь мы приводим пример, но ну, очень такой, ну, очень не раскрученный, не раскрученный мастерский. Я был неоднократно свидетелем того, когда приезжал в различные мастерские, общался с мастерами. А когда, допустим, приезжает мастер, он ему и коллеги передают различные инструменты, и он разговаривая со мной за час кладет в карман за час кладет в карман пять от пяти тысяч рублей. Это не вымысел, это реально так но здесь, ну, это, конечно, не сразу возможно, но потихонечку-потихонечку это можно будет прийти. Так, э, значит, по, по рентабельности э, здесь на чем нужно работать? Вот с чем мы сейчас столкнулись? Смотрите, помимо того, что вы раскручиваете свою, свою мастерскую э, со временем, допустим, там, через полгода, через три года, я не знаю, у всех индивидуально это, вы столкнетесь с таким моментом, как большое количество работы, большое количество инструментов. Вот как раз эта проблема, она очень широко сейчас присутствует допустим, на американском рынке, и почему там очень много развито станкостроение для этой индустрии, потому что у них сейчас задача, как можно больше затачивать инструментов в единицу времени. Вот. В России мы вот создали под вот те запросы, создали новую станцию. Называется она ADEMS VSS. На сайте тоже у нас представлена. Данная станция позволяет. Вот приезжал к французу, он показывал, как работать на этой станции. Мы все знали, скоро все подготовим, выложим. Ну, Но парикмахерские ножницы с помощью этой станции, ну, он затачивает. Я так скажу, наверное, это где-то минуты полторы. Минуты-полторы. Больше времени даже уходит от перехода от одного рабочего места к другому. Таким образом, ваше мастерской должно, должно быть оборудование, чтобы быть высокорентабельным, должно быть оборудование различных под разные виды операций. Разные, различные виды операций. Конечно, можно купить, допустим, один ADM Full Drive, универсальный станок, но что будет с этим. Что будет? На начальном этапе, да, это хорошо, но опыт показывает, что даже ADEMS Full Drive многие покупают несколько станков, Как минимум два, потому что под разные виды задач. И пере, переходя от, от одного станка к другому, скорость обработки инструмента вырастает в разы. Вырастает в разы. Поэтому, поэтому вы можете... Вы должны понимать, что э, этот процесс обучения, процесс вложения в этот бизнес, он идет непрерывно, и, так скажем, с ростом этого вы будете выбирать. А, примеры мастерских, допустим, как, какие мы вот в ближайшее время видели, вы увидите. А, вот это пример нашего тоже клиента, который оборудовал мастерскую. Здесь представлено на фотографии три наших станка также у меня два вспомогательных станка электроточила здесь вот слева представлен станок ADEMS Full Drive далее идет более крупный станок ADEMS Front Plate и так скажем ADEMS Pro Значит, ну да, немаловажное значение имеет помещение, где вы будете работать, потому что этот вид бизнеса, он сопряжен ну, как бы тем, что есть взвешенная пыль, есть частицы металла, абразивной пыли, которые необходимо, чтобы не попало в ваши легкие. Самое главное, это безопасность. Безопасность при работе. Вот здесь представлен вариант размещения вытяжных систем, которые вытягивают всю взвешенную пыль и уносят с мастерской, и это все не оседает в ваших легких. Каждый станок наш оснащен кожухом, в него можно вставить пылесос промышленный и, как, скажем, перед началом работы включать пылесос, он также будет удалять место для крепления пылесоса, будет пылесос удалять вашу всю эту пыль. Значит, самое идеальное место... Ну, Сейчас конкуренция не очень большая, но идеальное место и правильное место – это в местах общего скопления и легкой доступности вашей мастерской к клиентам. Чтобы не у всех есть автомобили, чтобы человек, выйдя из маршрутного транспортного средства, мог очень быстро за вас забраться. Идеально, но очень дорого, особенно в крупных городах, это бизнес-торговые, торговые, большие торговые магазины, где представлены различные виды магазинов. Вот там открыть – это самое идеально, Очень большой поток клиентов, очень большой поток различных сфер услуг, которые вы можете оказывать. Далее арендовать можно в любом месте, но самое главное, чтобы ваш клиент мог легко и быстро вас найти. Очень часто я сталкивался с тем, что даже в Москве, вот даже в Москве мы очень много посещаем мастерских различных, знаете, вот первый раз не всегда легко найти эту мастерскую. Всегда вешайте таблички, чтобы клиент мог вас легко найти. Площадь мастерской может быть, все зависит от города. Не в Москве это вы, ну, дорогое удовольствие, значит, поэтому наши, допустим, станки не спроектированы таким образом, что они требуют большого места. Вы можете, допустим, купить одну станцию ВСС и таким образом вам достаточно двух квадратных метров только под оборудованием. Когда станки стоят различные, здесь чуть, чуть больше можно. Нужно. Ну, свет, обязательно очень хороший свет, очень лампы хорошие, потому что это глаза. Более подробно, сейчас я не буду освещать о, о том, что должен быть мастерской, потому что, ну, на самом деле, здесь можно говорить очень долго. Очень долго. Значит, всем, да, тут подсказывают мне, всем, кто всем, кто присутствует в нашем вебинаре, мы даем бизнес-план. Это реальный бизнес-план, при котором у нас здесь в Тольятти, обращаясь в службу занятости населения, люди получили, по-моему, 58 тысяч рублей, я могу ошибаться, от государства на приобретение драйва Вот, Если уже более... Детально подойти к этому вопросу, можно в инкубаторы обратиться, где сумма субсидии субсидий вырастает там до 400 тысяч рублей. Итак, по мастерской, вы, по помещению, значит основные критерии какие? Это легко доступность ваших клиентов. Далее, места, должна быть вытяжка, хороший свет, ну и, конечно же, хорошее оборудование хорошее оборудование. Вот пример еще одной мастерской в городе Самара. Здесь тоже представлено различное оборудование. Здесь мастер, он затачивает, помимо заточки инструмента, занимается изготовлением ключей. Он раньше был ключник, изготавливал, изготавливал ключи и в большей степени сейчас переквалифицировался на заточку. Вот. И также ремонт обуви. У него в мастерской присутствует Ставление ключей, заточка, ремонт обуви, покраска обуви и по-моему ну, по все. Вот. Ну и продажа инструмента. Здесь представлены станки ADEMS Front Plate. Также в линейке нашего оборудования есть в линейке нашего оборудования есть гриндеры. Они здесь вот представлены по центру ленточно-шлифовальное оборудование. Это очень универсальный, широко применяемый инструмент, который вы можете использовать для различных целей, для различных целей. На правом слайде у нас DEMS Full Drive, здесь установлено установлен диска 200 мм для универсальных шлифовальных операций. Вот здесь мастерская не очень большая, но, как видите, оборудование скомпоновано компактно, работает здесь два человека и вполне. Вот такая мастерская приносит владельцу от 200 тысяч рублей в месяц. Итак, пойдемте значит, дальше. Пример мастерской, да, вот здесь тоже недавно наш клиент из Майкопа выложил видеообзор, как он организовал место у себя на родине. Также можно с этим ознакомиться. Ссылка вот здесь на наши помощники уже выложили. Так, идем, значит, дальше. Значит, основа этого бизнеса, все-таки, мы по нашему э, опыту работы в этой индустрии, э, является обучение. Без обучения э, станки – это всего лишь станки, э, это всего лишь инструмент, металлическая коробка, которая ничем вам не поможет. Э, при правильном и, и грамотном э, обучении, э, я вам так скажу, что э, ваша задача научиться так, а наши станки вам в этом помогут, увеличивать средний чек путем обработки большого количества инструментов. Ну и также, чтобы было э, затачивать инструментом так, чтобы было не стыдно перед людьми, когда вы будете его отдавать. Э, немножко расскажу, да, а, ну, тяжело, тяжело ли затачивать, научиться? Э, я думаю, что, наверное, как и во, во всех сферах деятельности, под это нужно ну, определенные какие-то особенности человеческие должны быть. Наверное, не каждый может стать крючником, но если вы уверены в том, что вы можете попробовать этот бизнес, вот у нас обучение стоит, в нашей компании стоит 55 тысяч рублей. Пять дней обучения, ну, подробно об этом поговорим, но, по крайней мере, если вы очень в это, в это очень хотите заняться и в это верите, вы можете просто приехать на обучение, можно пройти, пройти мастер-классы однодневные, хотя бы понять для себя, вообще, ваше это или не ваше. То есть вложить деньги, там, 300-400 рублей, а потом сказать, что это не мое, ну, так скажем, да, это будет более обидно, чем вложить 10-55 тысяч рублей и попробовать вообще, стоит там этим заниматься или не стоит. Конечно, также зависит обучение, зависит от мастера. Мастер должен быть с многолетним опытом, он должен, через его руки должны пройти не одна тысяча инструментов, чтобы он мог уже преподавать. У нас очень в России развита следующая схема обучения. Люди, которые едут куда-то на обучение, где-то обучаются, буквально через полгода начинают сами обучать. Сами обучать тому, что они вот, и считают, что они уже умеют затачивать и могут обучать. Таких людей очень много. Но вот здесь раньше, пять лет назад, такого обилия школ не было, было меньше. Но и, и спрос был сейчас. Люди обучают, но не все. У нас очень много людей приезжает к нам и переучиваются после других мастеров. Поэтому главное понимать, где и кто вас научит. Мы даем определенную такую гарантию, что после нашего курса вы обязательно для себя определитесь. Ну, скажем, 90% наших клиентов, они работают после, нашей, после нашего обучения. Значит, что еще можно говорить про, про обучение? В любом случае, лучше научиться затачивать правильно, лучше затачивать опытных мастеров. Потому что если вас научат затачивать неправильно, вы переучиваться гораздо будет сложнее, и вы открытите к этому виду бизнеса и скажете, что либо вас плохо научили и все остальное. За вот эти года работы я сделал для себя вывод первое время мы, продавая оборудование, и если кто-то нам говорил, что наше оборудование там не затачивает, не выдает качество инструментов, всего остального, мы как бы ну, в большей степени всегда шли клиентам на встречу и думали, что действительно это так, и наши фанки ничем не, не помогают. Но на самом деле, когда человек так устроен, что когда у него что-то не получается, он ну, всегда старается найти причины, искать где-то вне, вне, но не в себе. То есть основная причина того, что человек не работает, это он не научился заточивать, ее не получает. Поэтому обучаться нужно этому делу, обучаться этому нужно долго. Даже наш курс, это только начальный вводный курс, это для старта, чтобы снять страхи, чтобы снять боязнь и идти в этом направлении, идти в этом направлении заточки. Посмотреть на виды инструмента, посмотреть, как кто затачивает, пообщаться с мастерами, пообщаться с выпускниками, все остальное, здесь даже вы придете для себя решение, где вы будете затачивать, вернее, где вы будете обучаться. Единственное, что, вот допустим, можно сказать про принципы заточки. Наш станок RDMs Full Drive имеет горизонтальную планшай. Если люди затачивают на кондиционные ножницы, то, как правило. Но один, наверное, стал сможет это заточить очень ну, с большим опытом человек. Как правило, остальные все делают из классической, вернее, из кондиционной режущей кромки, делают классическую режущую кромку. И таким образом, они портят инструмент сами того не понимают. Вот. Значит, оборудование у нас различное, сможете на нашем сайте посмотреть, и все это оборудование спроектировано не зря с, под определенные задачи и под определенные э, методики заточки. Уже рассказывал про нашу э, заточную э, по, про, по обучению. Вот один из последних э, один из наших э, выпускников э, нашей школы по обучению. Э, обучение проходит в действующей мастерской. Мы уже обучаем с 2010 года. У нас, э, не знаю даже, я не знаю, сколько у нас заточников уже выпустило за это время, но ну, достаточно количество, чтобы говорить об этом серьезно. Я не говорю там о тысячах людей, это обучение индивидуальное, мы работаем с одним человеком, мастер обберет только одного человека на пять дней. Таким образом, выпускаясь, человек может понимать основу заточки. Первое, это парикмахерские ножницы, это классическая заточка, кондиционная заточка килировочных ножниц. Маникюрный инструмент, кусачки, щипчики, ножевые блоки, машинки для стрижки волос. Ну и как бы даем мастер-классы по заточке бытовых ножей, разделочных кухонных, портных ножниц и все остальное. Вращаясь в действующей мастерской 5 дней, вы увидите, как происходит процесс общения с клиентами, как все организовано, помимо процесса заточки, вы еще поймете о том, что, как вообще все устроено изнутри, как мастерская работа. Прикоснетесь к за неделю, станете частью этой команды. Вот. Все обучение и все виды инструментов затачиваются исключительно на нашем оборудовании. Вы увидите, что все наше оборудование приспособлено для этого. И, так скажем, у вас будет время для того, чтобы освоить и понять, нужно вам это или не нужно. Итак, по. Как выбрать, как выбрать оборудование? У нас на сайте очень представлено много видов оборудования. Как его выбрать, для чего оно нужно и все остальное. Но первое, самое главное, что совет. Вы всегда можете позвонить на, в России на бесплатный номер 8800, и наши менеджеры всегда с удовольствием вас проконсультировать. Далее вы для себя должны понять, что, вы какую задачу ставите в своей мастерской. Я так скажу, что мастерская с одним станком – это не мастерская, в любом случае. То есть много различного вида инструмента должно быть, помогательного. Дальше вы должны определиться с видом, с начальным направлением того инструмента, которого вы будете затачивать. Ну, конечно, наше, что мы советуем, это зачать, за, за, начать с парикмахерских ножниц, ножевых блоки для стрижки волос и маникюрные кусачки. Все остальное… Это уже более, затачивать менее, ну, не так сложно, и это вы потихонечку все это отзываете. Итак, что для этого нужно? Нужно станок для заточки парикмахерского инструмента, станок для заточки маникюрного инструмента, отдельный причем, станок для заточки ножей машин для стрижки волос, frontplate. и мы считаем, что гриндер тоже необходим мастерской, на одном из мы вам показывали его, и, соответственно, с помощью него это очень широкий, широкий профильный инструмент, станок, на котором затачивать можно практически все, что угодно. Итак, поэтому за консультацию вы можете обратиться к нашим менеджерам. И, соответственно, они вас... Вот здесь пример оснащения мастерской. Я так понимаю, это, наш, да, это наш один из мастеров, который давно с нами сотрудничает. майкопе который он организовал мастерской. Значит, э, станок, для самый основной станок, который должен быть в вашей мастерской, это первый станок, э, ну, вообще, как бы, знаете, наверное, даже не так. Самый первый станок, который должен быть в вашей мастерской, я думаю, что и можно на этом остановиться, это вот э, заточная рабочая станция. На данном станке э, организовано 4 рабочих места, а также э, Некоторые рабочие места могут переквалифицироваться и одновременно стать как станком для заточки ножниц, так и для заточки ножевых блоков. На данном станке может работать 1-2 человека постоянно непрерывно, и таким образом увеличивать средний чек можно только уже с помощью этого станка. Если говорить уже по отдельным по рабочим местам, по назначению станков, это вот станок ADM Full Drive который основа всех... Вот на этом станке, на самом деле, можно затачивать любой инструмент. Мы его спроектировали таким образом. Мы его очень долго, я вам так скажу, доводили до ума. Очень много прислушались к нашим заточникам. На сегодняшний день данный станок имеет все опционы для заточки любого инструмента. На него можно поставить как просто абразив, для заточки ножниц, на него можно установить алмазные чашки для заточки маникюрных кусачек, на него можно установить планшайбы для заточки ножевых блоков, на него можно установить диски для э, универсальной э, шлифовки некоторых изделий, он оснащен частотным преобразователем, манипулятором, то есть это основной станок. Но, купив этот станок и купив все опционы, на начальном этапе, да, это подойдет, но... Э, Далее, при, когда у вас будет очень много инструментов, переналадка. Допустим, снять одну планшайбу, поставить другую, потом подключить, поставить манипулятор, брать манипулятор, еще что-то. У вас получится таким образом, что вы будете терять время на переналадке. Начинать с него нужно. Если бюджет не позволяет купить WSS, начинать нужно с него. Это основной станок, затачивающий любой инструмент. Если мы как бы позиционируем его для парикмахерских нужд, но он и маникюрные кусачки, и ножевые блоки, и все-все-все. Далее. Далее. Значит, станок для... Ну, давайте поговорим, если уж по парикмахерским и маникюрным инструментам. Следующий станок у вашей мастерской должен быть специализированный станок для заточки маникюрного инструмента. Это, так называемый маникюрные кусачки на кожнице или как там многие по-разному бывает а, здесь основной принцип его в том что можно установить маникюрные кусачки таким образом что любая грань по заточке у вас будет очень жестко выставлена и нет человеческого фактора не будет дрожания или еще чего-то вы очень ровно делаете фаску делаете очень фаску а, далее Особенностью этого станка является револьверная головка. Здесь установлены четыре вида диска, которые вращаются, и таким образом переход заточки от более грубого более к более мелкому происходит на одном станке, не меняя положение кусачек и установленных манипуляторе. На нашем сайте, на нашем канале YouTube есть видеообзорные обзорные для, по каждому станку, там можно ознакомиться с принципами работы этого станка. Также вот, забыл сказать, по обучению есть у нас видеокурсы, видеокурсы по работе на станках. Вы можете приобрести, к каждому станку создан видеокурс. Это, сразу хочу сказать, что это курс не, видеокурс не обучение заточки, это видеокурс по работе на наших станках, а частично через технологию заточки. Это это. Далее. Значит, э, итак, второй станок это заточка маникюрных кусачек. Э, далее, станок фронтплейт, э, аденс фронтплейт фронт для заточки ножей парикмахерских э, машинок. Помимо парикмахерских машинок можно затачивать э, машинки для стрижки э, животных, вот, различных, причем, не только там, домашних, э, но ну, и имеется в виду кошки-собаки, но и а, это, и овцы, и крупные, допустим, и, для, и лошадей стригут, и ну, много чего. Грумеры, они такие довольно-таки универсальные мастера, которые стригут большое количество животных, и вот на этом станке можно затачивать. Следующий элемент это а, решетки и ножи-месорубок. А, станок, оснащенный планшайбой, который позволяет это все делать. Сегодня мы в технологии мы не будем ударяться, но, так скажем, это все можно делать. Это будет темой наших следующих вебинаров. Также все слушатели, я прошу вас, если у вас есть такое желание, вы можете написать особо волнующие вопросы, которые вы бы хотели, чтобы мы осветили в последующих наших встречах. Так, значит, станок Про для заточки ножей бытовых. Ножниц и в том числе парикмахерские ножницы с классической режущей кромкой. Это очень, очень универсальный помощник. Несмотря на его простоту, режущая кромка на ножницах или на ножах получается очень изумительно. При правильном подобранном расходном материале, установленном правильном круге, и даже без отсутствия регулировки водяного охлаждения и всего остального, поверьте, результат здесь может быть очень хороший, если вы правильно и правильно будете Правильно будете затачивать. Все, все зависит от рук. Так да, тоже по, одна из новинок последних наших это универсальный ленточный шлифовальный станок. Он предназначен для заточки станесок, различных, причем прямых, косых, полукруглых, каких угодно. К нему есть все адаптеры. Дальше бытовые кухонные ножи, ножи для рубанков. И любой какой-либо инструмент, который вы можете затачивать на, на, ленте. на ленте. Значит, по еще раз вернемся к ADEMS VSS. Напомню, значит, на, данном станке, на данном станке он призван, спроектирован для того, чтобы поднимать средний чек за счет быстрого и качественного, качественной обработки инструмента в единицу времени на этом, на этом оборудовании вы можете обслуживать очень-очень-очень много. Э, ну, здесь примерный список того, что вам может понадобиться в ближайшее сразу для открытия мастерской. Конечно, очень такой простой, примерный, но это самое необходимое, что нужно, и таким образом уже можно стартовать. Стартовать после обучения, набивать руку и э, брать первых клиентов. Брать первых клиентов. Значит, э, как я уже говорил, э, значит, для всех наших э, слушателей, э, всех, кто хочет этим заниматься, да, у нас э, есть специальное предложение. Вот, это станок ADEMS Full Drive. Вы можете после вебинара, э, завтра, сегодня, связаться с нашими менеджерами. И, соответственно, Идем по такой увлекательной и очень низкой, хорошей скидкой, которая бывает не так часто в нашей компании. Для... В честь, так скажем, первого вебинара вот мы делаем вам такой, такой подарок. Вы можете обратиться к нашему жилу и приобрести. Теперь у нас есть время. Если у вас остались вопросы, я бы хотел получить обратную реакцию в плане того что вам понравилось вам не понравилось обязательно да прошу сильно меня не критиковать это мой первый вебинар вот ну и соответственно основная цель основная цель этого вебинара именно снять страх о том что вообще что этим видом бизнеса можно заниматься это не сложно, это можно и соответственно компания адэмп всегда вам в этом поможет также вы можете оставить пожелания по тема будущих вебинаров вот, ну и э, оставить э, свои вопросы задавать вопросы нашим менеджерам, звонить, спрашивать вот и соответственно э, оставлять обратную обратную реакцию э, так. Э, так скажем э, наши контакты контакты которые вы можете э, видеть на экране, звонить по э, если вы других стран, то вы можете звонить вот по первому номеру на плюс 7 девятки. по России вы можете звонить на номер 8800, и э, доступны мы в чатах, WhatsApp и Viber, вот на этот номер вы также можете, можете писать нам, задавать вопросы. Ну, давайте пробежимся по вопросам, если вопросы у вас будут, я готов на их ответить. Итак, Михаил спрашивает, сколько времени требуется на заточку одного инструмента. Хороший вопрос, но смотрите, Михаил, вот давайте уточним, какого инструмента, не совсем понятно. Инструментов на самом, деле ну, много, на самом их много, есть парикмахерские ножницы, маникюрные кусачки, все остальное. С опытом, с опытом, ну давайте разберем примерно, ну парикмахерские я уже приводил пример, вот э, заточник э, Франции, который к нам приезжал, работал по всему миру, учился у разных мастеров, он в этом бизнесе 36 лет, 36 лет. Таким образом, э, он учился этой профессии 3 года, потом он учился еще 10 лет, э, не 7 лет, но ну, в среднем около 10 лет, ну какой то вид, то есть он проходил постоянно мастер-классы, постоянно, таким образом, он нам показывал мастер-класс, не сильно убитые ножницы парикмахерские, конвекционные, он заточил при нас ну, где-то полторы минуты. Но это без сборки, без разборки, без, без разобранных два полотна, он заточил за полторы минуты. Конечно, это очень высокий класс, в среднем где-то, да, вот подсказывают, где-то около 10 минут на ножницы, на проверку, регулировку, смазку, чистку, анализ и все остальное. Потому что процесс, это не только станок, но нужно понять, что с полотном. Искривлено оно, не искривлено. Если ли зазоры, нет зазоров. Если удары были или не были. Какие там виды повреждений на нем или степени износа различных мест на ножки. Вот, Касательно маникюрных кусачек, здесь тоже. Вот нам с Америки присылали 5 кусачек, очень-очень, я вам сразу скажу, очень сильно убитых. У нас есть видео. Я таких кусачек, не знаю, не видел. Они, нас специально их убивали. На заточку, на выведение. Ну, как правило, иногда мастер был, может быть, да и отказался по от заточке таких кусачек, но нам был брошен вызов, мы снимали все это на видеокамеру, мы затачивали, выводили эти ножницы примерно 5-5 ну, кусачек мы выводили. Ну, примерно около двух часов. Около двух часов, и это было не просто, потому что необходимо было перетачивать не только режущую кромку, но и изменять геометрию самих э, мониторных кусачек. Вот. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Все зависит от, так скажем, от степени износа инструмента. Одно дело подточить, а второе дело это переделывать полотно режущего режущего На фулл ручная заточка или с помощью манипулятора ножницы ну, в, среднем, в среднем с применением станка ну, где-то 3-5 минут. Дальше идут вход камни, а дальше регулировка сборка, но в среднем, в среднем вот, в средний заточник где-то у него входит порядка да, от 5 до 15 минут на заточку ножниц. Профессионалы это делают за считанные минуты. Но ну, я думаю, что меньше, чем за 3 минуты вы в любом случае можете не заточить. Так, ну, в целом наш вебинар подошел к концу. Вот. Э, таким образом, э, спасибо, что вы э, к нам э, пришли, э, поучаствовали в нашем вебинаре. Поэтому э, до новых встреч. Вот. Михаил, да, спрашивает. Проживание, нет, проживание мы не предоставляем. Но вопрос проживания, это, как сказать, мы можем помочь, помогаем всем нашим ученикам, помогаем, при... показываем, ну, помогаем найти квартиру, либо гостиницу, эконом класс но в зависимости от вашего размера, скажем, да, ну, желания потратить за эту сумму. В среднем около тысячи до полутора тысяч стоит аренда квартиры на одни сутки. Вот это уже за счет клиентов. Все, всем спасибо за участие в вебинаре. До новых встреч. До свидания.